Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали Вот согласитесь, гораздо интереснее смотреть боя на том танке, который у тебя есть в ангаре Или который ты в перспективе качаешь, да? Вот я, к примеру, по этой ветке нахожусь сейчас на восьмом уровне И смотришь бой, и думаешь, блин, да почему у меня так не получается Да, наносить такое большое количество урона, в общем, показывать такие результаты Но тут, я думаю, два фактора главных Это первый, конечно же, руки из жопы И второй факт, это... Ну, много завязано в игре, конечно, на везение Потому что даже хорошие игроки далеко не всегда показывают такие большие результаты Ну, по крайней мере, они у них все равно выше среднего В любом случае, как ни крути Танк у нас сегодня, объект 268, дробь 4, точнее, ПТ-шка Карта Перевал, игрок, Вайс, что-то там Вторая минута идет, счет 0-0, прям... -то... Большая редкость в нынешнее время у нас в игре. Кранваген так выглядел грустно, посмотрел, понял, что ему ловить нечего. Наверное, еще и заряжены базовые снаряды. Он что-то пытается, пытается там выцелить. Но тут, получается, уязвимое место где вот 268-го? Вот это, да, вот это рогатулина наверху находится с правой, наверное, стороны. Да, так и есть, просто нет возможности здесь ее выцелить. 268 пробивается Либо в НЛД, либо вот в эту рогатину Любят вот разработчики Вот так частенько каких-то вот машин Оставлять вот такие вот слабые места Как вот этот Тоже получив вот этот премиум танк Восьмого уровня, как там вот этот и... Короче, вот эти танки йо С резервной гусеницей Я пару боев покатал на этом танке И как-то прям вообще не особо Вот эта вот башня как там, да, вот это ну, уязвимое место, так это назовем на башне. Вообще не позволяет танковать. Там какая бы хорошая броня в башне не была, но она да настолько вот эта башенка огромная, что, блин, на средних даже дистанциях невозможно. Тебя без проблем в нее пробивает обычными снарядами, и обычные одноклассники. Что уж говорить про танки выше уровня, поэтому играть крайне некомфортно. Из-за этого, конечно, многие машины становятся ну, неиграбельными, я бы сказал, в этой игре. Вот из-за таких вот уязвимостей. Просто есть, да, такие машины, которые башню пробить. Ну, вообще там, либо невозможно, либо очень сложно. А есть такие, которые без проблем пробиваются. Полетел вперед, 268-й. Хватит, сказал, там сиськи мять стоять в углу, поехал я вперед. Тут остался-то один кранвагон, что втроем стоять. На него смотреть. Да еще и арта здесь. Арта тоже, наверное, думает, что я сюда приехал. Блин? Тут сейчас стрелять не в кого будет. Тут, наверное, по кранвагуну-то прострелы нет. Все, попер. Кранвагон вперед выкуривает его. 268-й. Все-таки он успевает еще одного союзника там уничтожить. 268-й промахивается. Кранвагон такими темпами еще один барабан успеет разрядить. Ну, навряд ли, конечно, я думаю. Второго шанса 2-68 ему не оставит. Вот события начали развиваться более стремительно. Счет уже 4-7, у союзной команды уже отсутствует половина прочности в общей сложности. По правому флангу противники идут вперед. Ну а левый фланг они просто-напросто бросили. АК-91 пт Достаточно неплохая ПТ-шка У меня тоже она в ангаре присутствует Да, можно было купить вот за эти Ну, благодаря как-то вот этому Боевому пропуску 268 Тут один за другим Да, надо уничтожать вот эту К-91 Очень дпм ная машина Но недостаточно быстрая, да? Хотя быстрая она на самом деле. Но вот здесь не успевает отъехать, откатиться. Счет 6-8. Ну, противники по прочности там как-то приблизились. Но все равно заметное преимущество вражеской команды. Что там, Леопард Ромбиком выкатывался? Он думал, он конет. Счет 6-9. Прошло всего 5 минут. Опасно, конечно, такой ситуации без прикрытия, когда еще здесь барабанные танки. Но ну, вот Чарфутур уехал. А то вот так уйдешь на КД, и тот барабанчик заезжает тебе с кормы там и начинает спокойно барабан разряжать. И ничего ты ему не сделаешь. Не, ну я думаю, навряд ли Леопард будет выглядывать. Он уже понял, что не стоит этого делать. Вот главное, чтобы сейчас он не решил выглянуть. Счет 6-11. Ну что остается делать в 268-м? Когда союзников не осталось почти. Он там Т-95-1. По-моему, замер на месте и так никуда и не доползя. Нет, пополз, пополз. По карте видно, что там он потихоньку движется все-таки в вражеской базе. А что еще остается делать на таком медленном танке? Ползешь себе и ползешь. Частенько опаздываешь. Ну не частенько, а постоянно куда опаздываешь. Особенно если карты не отладная, если в поле, где есть прострелы с дальних дистанций. Отлично Жалко, что альфа не проходит Там меньше 600 единиц урона удается нанести леопарду Но тем не менее он остается шотным Шанс Уничтожен. Третий уничтоженный противник Т-95 там попал в окружение Тут еще шотный 430 -й. Отлично, 268-й отбивает еще один снаряд. Ну вот, от арты уже так не получится. Как-то не очень аккуратно здесь 430 выезжал, но возможно надеялся на то, что он успеет сделать выстрел и уйти в укрытие. Но 268-й не оставил ему никаких шансов. Там идет какая-то переписка в чате, но не буду читать. А то частенько там не видишь ничего хорошего. О, здесь ВЗ пытался. Пытался заехать с тылу. Пробитие. И, по-моему, тараном добивает. Здесь вот 268. -й. Встает там кто-то на захват. Нет, передумал. Съезжает с захвата. Прям, да, как вот чуйка здесь у 268-го. Ждал он Чарфутур, что приедет с этой стороны, успевает все-таки нанести урон 360 единиц. Прочность остается у 268-го. Маловато, конечно. Против четырех машин противника еще надо как-то справиться. Попасть-то получилось, а вот пробить нет. Слышно, да, как летит чемодан? Можно пока на мгновение забыть про Type-4 Heavy, ему в горку здесь долго подниматься. Надо разбираться с Тигр. Об этом, кстати, совзводный пишет здесь. У арты прострелы нету, но там уже скоро Type-4 подтянется. Должен он уже, наверное, там карабкаться во всю горку. Минус еще один противник уже седьмой. Да, тайп 4 тем временем не поехал в горку. Type 4 на фугасах. Это все-таки играет в пользу 268-го. Восьмой уничтожил. Ну и от арты здесь, конечно, тоже повезло. Там прилетел без урона снаряд. Пять минут до конца боя еще. Последний раз арта светилась здесь недалеко Да, когда они разбирались там с Т-95 Брали его в клещи. Арта заезжала с кормы Вон он Т так и не добрался он До своей цели достаточно, чтобы сейчас не бегать по всей карте арту не искать, а просто встать на захват. Главное, чтобы арта вперед этого не сделал. Хотя карта небольшая, если проехать по центру, то можно достаточно быстро добраться до собственной базы. А то противник еще нет-а нет-а возьмет и, нет, а и вдвоем на захват станет. Ну все, отпадают всякие тут. Обе арты оказались на базе. Один готов. Я думаю, тут и второй уже ничего не сделает. Там и калибр не тот. Еще и промахивается все. Беги, беги, не убежишь. На нафиг. На нафиг, со собака в ангар. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи. И до новых встреч. Пока-пока.